здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа здравствуйте здравствуйте рада вас приветствовать на нашем третьем дне марафона и если меня хорошо видно и хорошо слышно то что-нибудь мне скажите сейчас запущу еще инстаграмчик угу. так, проверка соединения здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать на сегодняшнем третьем дне марафона мы уже с вами так долго работаем целых три дня и мы с вами э, разбираем 9 неочевидных причин почему ты не стронеешь, или почему даже если ты стройная как-то хотелось бы лучше выглядеть в зеркале и мы с вами разобрали что основные ошибки современного человека это он ест так много углеводов будто каждый день планирует пробежать марафон, совершенно не задумывается о том, сколько строительного материала он кладет в свою тарелку, то есть не знает, сколько и какого качества белка нужно использовать и как его переваривать. Вот также современный человек. Больше обращает внимание на то, как бы поесть, нежели на то, как бы подвигаться. Вчера на втором дне марафона мы с вами разобрали три камня преткновения это вход в климактерический период, это гипотереоз когда щитовидная железа мешает похудеть, и инсулинорезистентность и что есть выход. А сегодня мы больше об эстетике. Вы знаете, когда я увидела, что я старею, а это произошло в 38 лет, все, что я я видела но ну я же не могла увидеть собственную биохимию да вы тоже не можете видеть собственную биохимию вот но все что я видела касалось осанки и способа двигаться то есть я увидела что я старею потому что на мне совершенно вдрызг перестали сидеть платья, которые еще в прошлом году сидели так что оборачивались мужчины а вот, а в этом году я надеваю то же самое платье и понимаю, вообще не то, совершенно не то, я была так потрясена, ну, в общем, в моду вошли платья, знаете, бахромчатые такие, несколько уровней бахромок. Когда тоненькая красивая девочка идет, бахромки каждая в свою сторону мельтешит, и это просто восхитительно. Я быстренько нашла такое платье, думаю, вот-вот-вот, ну как бы не сразу мне удалось его найти, но когда я его нашла, я была, я стояла в примерочной минут 15, и я вообще не понимала. До этого, что бы я к себе не прислонила и не надела, на мне все сидела. А когда я одела это бахромчатое платье... А -а -а, это что за коровушка? Это что? Почему она так на мне сидит?» Не может быть, и я просто, и я не могла поверить своим глазам. Поэтому сегодня мы будем разбираться с осанкой. Сегодня мы будем разбираться с походкой. Меня, честно говоря, удивляют те женщины, которые так много внимания уделяют маникюру и так много внимания уделяют наличию или отсутствию межбровки, ну там всякие ботоксы и так далее, и так мало уделяют внимание осанке, которая дает походку молодую или не дает походку молодую. Ну вот. В общем, мы часто ловим себя на внимание каким-то незначительным деталям. А слоната я и не заметил. Вот так примерно получается. Так что я очень рада, что вы со мной э, сегодня. Скажите, пожалуйста, единичку и двоечку поставьте. Кто был на первом дне, единичку поставьте. Кто был и на первом, и на втором, и единичку и двоечку поставьте. Вот кто только на втором двоечку поставьте вот а кто вдруг не был и на первом не был и на втором дне значит надо пересмотреть значит надо пересмотреть но ну, тогда если вы сегодня впервые только на третий день а, попали троечку поставьте и это будет для меня ну, я буду понимать ну, мне тоже надо знать с какой аудиторией я работаю она уже прокачанная вот я вижу что в основном я и двоечка. Угу. Ого, так вы моя прям прокачанная аудитория. Все, друзья, понял вас, работаем. Работаем. Итак, сегодня мы рассматриваем осанку. И те вещи, которые происходят с осанкой. Главное, вы не пугайтесь. Мы все равно все это преодолеем. Да, спасибо. И троечек очень много. Классно, кто сегодня впервые, и троечки. Приветики, приветики. Отлично. Все, значит, вам досталась эстетика. Вы просто пересмотрите и в инстаграмчике, и в ютубе. Пересмотрите предыдущий, еще предыдущий день. Я думаю, что вы очень хорошо прокачаетесь прям на тему просто красоты. Просто красоты. Окей? Хорошо. Итак, пошли я прям готова вам доложить но ну, вообще эту информацию я очень люблю давать потому что это моя любимая информация вот итак друзья Считается, что до сорокета ты живешь себе просто так, на тебя не действует ни сила гравитации, ничего. Живешь и горе, не знаешь. В 40 лет, у кого-то в 45 херак, и сразу начинает действовать какая-то гравитация. Сразу складки скорби, вторые подбородки и так далее. То есть до этого было все хорошо, а тут вдруг стало все очень плохо. Давайте разберемся в этом моменте. Так ли это? смотрите у нас есть сейчас будем свое тело делить на переднюю поверхность туловища и на заднюю поверхность туловища вот разбираемся с передней поверхности туловища я бы конечно начала с промежности но вы меня не поймете но ну, не все э, заглядывают что там у них с промежностью как чувствуют себя большие малые половые губы губы стали они ли они более такими дряблыми или сохранили вот такой вид как он был в 25 лет просто 25 лет тоже только самые изощренные умы заглядывают туда на самом деле поэтому начнем мы не с этого мы начнем сейчас с вами с той морщинки которая находится в области трусиков над которой так и норовит сви свисать живот вот у кого есть эта морщинка заложилась которая идет по линии трусиков на передней брюшной стенке над которой свисает живот это первый пунктик Можете отмечать, можете не отмечать, но ну, давайте отмечать, тогда я вижу вашу заинтересованность, мне тогда интереснее. Жаль, что я не могу видеть ваши глаза, вот. но по крайней мере ваши единички, двоечки, троечки я видеть могу. Кто нашел у себя эту морщину, можете смело поставить единичку. Это что такое значит? Это значит, что те ткани, которые находятся над этой линией трусиков, ну, над этой морщинкой, они каким-то образом, ну может быть тяжелые, может объемные, я согласна, но они спускаются спускаются так что нависает над этой морщинкой ладно если вы это увидели то идем дальше пуп э, пуп если пуп у вас открытый вот такой вот прям кругленький или продолговатый открытый все хорошо вот как это было в детстве заловите любого ребеночка посмотрите как у него пупик он открытый вот а с течением времени когда передняя поверхность тела передняя поверхность тела берет и съезжает немного вниз то у пупика рождается какой-то такой вот Крыша, то есть пуп уже не открытый, а сверху на него крыша такая съезжает. Это верхняя часть ну, как бы верхняя стенка этого пупика, но все-таки с крышей. Вот у кого сейчас загляните, такая крыша есть. Двоечку поставьте. Это мы тестирование. Проводим, съехала ли передняя поверхность туловища, потому что нам нужно с осанкой разобраться. Вот, дальше смотрите: иногда смотришь на человека, а он в оптимальном вес ростовом соотношении. Может быть, он даже работает над этим оптимальный вес ростовом соотношении. Но так и хочется его назвать худым, но не стройным. Хочется его назвать худым, но некрасивым. Ну, как бы мы не говорим тебе, там, людям, ты некрасивая, да? О, такая худенькая можно сказать, да? Вот. А, а когда человек красивый, так и прям говоришь, Боже, какая-то красивая, да? но если вы, конечно, не боитесь раздавать такие вещи, комплименты. Я, я на самом деле думаю, что нужно как можно чаще людям говорить, что они красивые, умные и так далее. Так вот. Это зависит от осанки. Поэтому, когда я говорю стройный человек, вы, ну, мы знаем с вами, что это у нас от слова ⁇ строить ⁇ но в том числе в это понятие мы вкладываем и как он простроен. Отношении своей вертикальной оси, и это значит осанка. Картинки показываю только в Ютубе, и вы можете увидеть, вот какая стройная девочка! Если через серединку ее головы и уха, серединку ее плечика, серединку ее локтевого сустава, серединку ее тазобедренного сустава, серединку ее лодыжки провести вертикальную линию она вся будет в этой вертикальной линии. Поэтому смотреть на нее приятно, просто приятно смотреть на нее человека. Когда я вижу человека с красивой осанкой, я говорю комплимент. Потому что и, и я не, не чисто сердечная в тот момент. Это я говорю для того, чтобы человек расплылся в улыбке и сказал мне, почему он сохранил такую осанку. Потому что с течением времени люди теряют осанку и становятся все хуже и хуже в плане внешнего вида. А если передняя поверхность туловища сползла вниз, значит и внутренние органы не удержатся, они тоже поменяют свою локацию, а значит они будут дальше от точек, от точек, где отходят кровоснабжение, у них будет ухудшаться кровоснабжение. Это выход на здоровье. А когда я виду, вижу человека с идеальной осанкой, я прям подхожу, говорю, боже девочка! или девушка вот э, э, есть э, я видела официантку она просто невероятно другие официантки девки как девки а это королева она несет этот поднос и она королева я говорю девушка у вас такая осанка вы такая красавица она говорит да мне все говорят это заслуга папы да долбал меня Осанка, осанка, выпрям плечи, выпрям плечи. Все, я поняла, значит детей, что нужно немножко долбать и стала своих долбать, да? Вот у меня в свое время была крутая осанка, потому что я скрипач. Не знали, что я скрипач? В общем, семь лет или да, семь лет музыкальной школы и меня вечно долбали. Осанка, осанка, выше руку и так далее. Но в общем, и я держала эту осанку еще пару лет после окончания музыкального школы, а потом ехала, как все. Поэтому нам нужно с вами четко понимать, может быть, я вас додолбаю, если вы позволите, пойдете в систему старости, нет, я вас додолбаю там, вот, да, идеальные осанки, ну, если позволите, конечно. Ряд, рядышком та же самая девочка, но у нее уже совсем другая локация тела и совершенно другое ощущение от этого человека. У человека с красивой осанкой плечико идет по задней поверхности туловища и больше ничего там не видно. У девочки, у которой плечи сползли вперед, вот она поддалась силе типа тяжести, да? У нее ну, называется так, троечку поставьте, кто может о себе сказать, ты не смотри, что у меня грудь впала зато у меня спина колесом. Можете троечку поставить, если я права в отношении вас. А также, вот если бы вы взяли, попросите себя завтра сфотографировать. Вы стоите вертикально, кажется, что у вас хорошая осанка, и вас кто-то сбоку фотографирует. Возьмите эту фотографию, распечатайте и проведите вот эту вертикаль. Здесь она будет вертикальная, а здесь, смотрите, вот так вот будет линия идти, вот так, а потом вот так. То есть загагулина. То есть, если ваша шея пошла под углом 45 градусов в горизонту, знайте, что будет шейный остеохондроз, знайте, что будет нарушаться кровоснабжение по сонным артериям, будет укорачиваться шейка, сонные артерии пойдут зигзагами и вы наградите себя артериальной гипертензией. А, а также а, эти сосуды обрастут холестерином даже если, если у вас будет нормальная липидограмма потому что вот это зигзагообразное движение сонных артерий а ну-ка представьте здесь рядом сердце слева да слева сердце на каждую минуту а ну-ка 60 ударов в минуту 60 ударов об эти э, Зигзаги, зигзаги которые сейчас, которыми сейчас стали ваши сонные артерии. А если шея длинная, если она вертикальная, оси туловище, это ровные тракты, это ровные автобаны, без всяких заездов в соседние села и города, сразу с доставкой в головной мозг. Более того, есть еще вертебральные или позвоночные артерии. Когда женщина, мужчина теряет вертикальную ось, мне тоже так удобнее сидеть, честное слово, мне так сидеть удобнее. Просто я себе не позволяю так сидеть, потому что мне вредно так сидеть. Я всегда себя одергиваю, и это ну как бы это с одной стороны привычка, а с другой стороны только усилием воли осанку не удержишь. Можете попробовать, кстати говоря. Скорее всего у вас не хватит до конца моего повествования, но ну, потому что не только этим нужно заниматься. Нет, это не стыдно, друзья. Вот то, что мы теряем здоровье, это не стыдно до тех пор, пока ты не знаешь об этом. Стыдно, когда ты знаешь и продолжаешь терять здоровье. Вот это вот уже стыдно. Просто нас никто не, не учит быть счастливыми, богатыми и здоровыми. Вот э, очень много специальностей, очень много всего в нашем мире но вот эти три вещи приходится осоз... осознавать самостоятельно нет учителей которые учат быть здоровыми медицина не этим занимается здоровье приходится искать самостоятельно но ну, богатый тоже должен быть какой-то учитель который хотя бы намекнет что это является ценностью иначе всю жизнь будешь работать за хлеб насущный и счастье друзья это то что в принципе я думаю мама должна передать дочке и сыну, папа дочки, и сыну, но откуда же это? Ж надо, чтобы этот мама или папа тоже были счастливыми людьми. Так вот, кто нашел у себя это троечки, это что такое? Грудь колесом, да? И шея под углом 45 градусов горизонту тоже доставьте троечки. Это вот мы нашли. Нашли с чем бы работать, да? дальше друзья укорочение талии укорочение талии это напрямую признак стареющего организма прям напрямую и с этим укорочением талии связано застой желчи связано заболевание желудочно-кишечного тракта связано нарушение пищеварения связано опущение внутренних органов например поперечные ободочной кишки и так далее там конечно не только в этом причина но и это тоже что такое укорочение талии у вас есть грудина найдите Грудину, вот по ней можно постучать, и вот где-то здесь заканчивается грудина мечевидным отростком. Сюда одну ручку положите, и у вас есть лонное сочленение. Найдите толобковая кость. И вот у молодых это расстояние длинное, а у старых, извините, это расстояние очень короткое. Когда-то Юра рассказал анекдот. Вечно этот дурацкий анекдот повторяю на этой теме. Милый, я себе сделала две татуировки. Какие, какие? Одна, а, сейчас скажу, бабочка на груди и цветочек на лапке. А милый говорит, не дай бог, я дожит до того времени, пока твоя бабочка сядет на твой цветочек. То есть, смотрите, барышня, которая постарше, которая уже успела постарить очень тяжелая, большая грудь, которая лежит прямо, ну извините, вот так вот называется, в, в тренинге можно за заправлять, да. И смотрите, она уже не может держать себе на двух ногах, поэтому она взяла себе третью ногу, этот костыль, вот, и опирается на него. Потому что вся вся сила тяжести, так сказать, скажем, гравитация, она кренит нас к переди. Мы выходим из вертикали мы вываливаемся из вертикали и нам нужна третья нога чтобы ну хоть как-то опираться на нее в пространстве иначе очень тяжело просто очень тяжело можете взять какую-нибудь я даже я не заготовила но я сейчас это сделаю друзья смотрите я я очень люблю объяснять вот таким вот образом почему пожилые люди они не пожилые, они просто люди с э, плохой осанкой. Почему? Они очень быстро утомляются. Можете взять какую-нибудь такую э, фитнес-резинку, кто со мной давно дружит. Эта фит фитнес-резинка, да. она же у вас должна быть. Вот. Берете ее на шею и берете ее на, на ноги. Ну, в смысле, на, наступаете на нее, вот так вот наступаете. Вот, и все. Видите, она вдоль вашего тела. И ходить, и позвольте ей себя согнуть. И ходите так целый день. И скажите мне, через сколько часов вы настолько утомились, что, ну вообще просто жить невозможно. Вот настолько утомились. Вот это вот и есть а, то, что с нами происходит. Вся передняя поверхность туловища в гармошку складывается. Вся. Дышать тяжело. Понимаете, в чем дело? Угу. Попробуйте вот так вам будет в старости так а мы идем дальше так четверочку поставьте кого я убедила что у вас все-таки укоротилась стали 25 было совсем иначе четверочку поставьте это мы ищем собираем улики Действительно ли произошло укорочение? Это, это прям преступление против собственной осанки, мы собираем улики. Почему так все происходит? Почему передняя поверхность туловища съезжает? Позвоночник-то идет ближе к задней поверхности туловища. Соответственно, вес всех органов больше э, к переде от позвоночника это тяжелая грудь, это тяжелый живот, это беременный живот. Поэтому нас и клонит вперед и вниз. Это тяжелая голова, если вы а, а, в смартфонах сидите бесконечно, не соблюдая а, вертикаль, понимаете? И все меня спрашивают, Лена, ну у меня настолько плохая осанка, если точка невозврата? А я вам скажу, есть точка невозврата. Вообще точка невозврата это смерть. Но иногда человек плюс к такой, <laughs> не плюс к такой плохой осанке, понимаете, прокормленные кости, выкормленные мышцы, который имеет а, силу, силу мышечную. А вот это вот какая бы была плохая, ну как бы, как бы человек не соблюдал осанку, но если у него прочные кости, прочные связки и много энергии в мышцах, то к нему эта осанка просто даже не липнет, просто не липнет. А человек, который так отвратительно питается, что, ему не из чего строить кости. Он не пьет воду, эти кости сухие. Он а, не, не ест, магния недостаточно, эти мышцы не могут держать нормальный тонус, к примеру. И вот реально его гнет до того, что образуется клиновидная деформация позвонков. Возможно, у вас есть клиновидная деформация позвонков. Это значит, что вам в систему старости нет. Потому что мы должны попросить эту костную ткань перестроиться, попросить те мышцы, которые напряжены, скукожены впереди в гармошку, а сзади... Если я еще одну такую веревку только сзади бы себе сделала, все равно бы больше сил в мышцах впереди. А сзади эта веревка перерастянулась бы, понимаете? То есть впереди скукоженные мышцы, сзади задняя поверхность туловища, перерастянутые мышцы. И это создает вот такую компрессию в позвоночнике что позвонок должен быть цилиндрической формы а нет у него передняя поверхность короче а задняя поверхность длиннее а теперь миленький поставьте пятерку у кого грыжи межпозвоночных дисков протрузии межпозвоночных дисков пятерочку ставьте Точка ли это не в данном позвонке да он как бы потерян но я вижу своими глазами, как уменьшаются грыжевые выпячивания, как протрузии никогда не становятся грыжами. И есть же шанс, если вы упустили этот межпозвоночный диск, а выше, выше же еще здоров и жив, а ниже. Или мы забьем и подождем, пока каждый межпозвоночный хрящ будет такой. Поэтому, друзья, кто сейчас пятерки ставит, вам в систему старости нет, потому что вы даже не додумываетесь пока о том, что эту кость надо перестроить. И доктор, когда он вас лечит, это метод лечения, боже, это агрессивный метод лечения. Это инвалидизирующий иногда метод лечения а ну-ка титановый штифт ставить в непосредственность близости к спинному мозгу и вы соглашаетесь иногда на такие методы лечения доктор он в шоке когда он видит что этот титановый штифт некуда колотить потому что там дупло а не кость молью изъеденная костная ткань как еще объяснить покажу просто покажу ну, всякие мелочи, морщины на зоне декольте. Но знаете, первое, что я у себя увидела, когда я поняла, что я старею, это были морщины на зоне декольте. Смело ставьте шестерку. Морщины, которые идут так, морщины, которые идут так, это вот завалившаяся зона декольте, плечи, которые пошли вперед, шея, которая пошла под углом 45 градусов к горизонту вот это вот оно. Это хронический спазм, стрессовый спазм грудной мышцы все вопросы в конце Под подбородочных смотрите я иду от промежности иду по передней поверхности туловища собирая что собирая а, улики и дошла я до передней поверхности шеи семерку можете поставить кому не нравится ваша передняя поверхность шеи не надо смотреть на меня и писать мне гадости она мне тоже не идеальна, но я по крайней мере понимаю и я с ней работаю если бы я с ней не работала, она бы была вообще ужасная. Я вам покажу сегодня свою холку, и вы просто офигеете на самом деле. Так это было сколько лет назад. Поэтому тут такое дело. Вы можете верить или не верить, что вы уберете второй подбородок, паровиз а, овала лица или индюшью шейку. Но вне зависимости от того, верите вы или не верите, я думаю, что нам всем с вами нужно работать. Вот и все. Девочка, которая закончила ну, она закончила курс трансформации лица, но особенностью курса трансформации лица является то, что я требую каждый день выполнять королевскую осанку. Королевская осанка это у нас девятая ступень и не просить ее на нулевой ступени не дам, потому что еще рано, сначала мы вас выкормим, вы себя сами выкормите. Смотрите, какое состояние подподбородочного пространства у нее на входе и идеальное подподбородочное пространство у нее на выходе до лицо я даже идти не буду. Лицо это отдельная тема, но лицевая тема у нас есть в системе старости. Нет, десятая ступень. Я не смогу вам выдать все премудрости, потому что ну, это долго. Но а, основные вещи по уходу за самыми стрессовыми мышцами лица, которые из нас бабку ёшку делают недовольную жизнью. вот это вот вы все снимете, эту грязь, которая налипает с течением времени, Да я знаю, вы белые пушистые. вы просто когда вы смотрите на себя в зеркало, вы видите хищный нос, а, прищур и так далее ну, вот это вот все можно убрать это нужно убрать и это называется работа сенсорно двигательный амнезии сейчас расскажу что это такое а пока мы пропуская лицо идем к задней поверхности туловища смотрите если передняя поверхность туловища ползет вверх то скажите пожалуйста куда ползет задняя поверхность туловища скажите ради осьминога Ну, давайте два варианта. Если передняя поверхность ползет вниз, то задняя она может ползти тоже вниз, а может ползти вверх. Как вы думаете, куда она идет? Вниз или вверх? Это прям правильный вопрос. Вот попробуйте на него ответить все-таки. Вот давайте вместе подумаем. Вот для меня было странно, вот что она идет туда, куда она идет. Как вы думаете? Сейчас прямо отмотаю вот эту девочку, которую я вам изначально показывала. Вот, смотрите, передняя поверхность все вниз идет, все вниз, а задняя. Вот Светлана считает, что тоже вниз. Если бы задняя поверхность была той шла вниз. Потому что гравитация, друзья, по идее она должна идти вниз, потому что передняя поверхность же вниз идет, гравитация же, а задняя что, она антигравитационной силой какой-то обладает, она тоже дальше назад должна идти вниз. Тогда у нас на плечах были бы э, соединительно-тканные разрывы, растяжки, стрии, но что-то ни у кого на плечках такого нет. Значит, что она делает? Она идет правильно, она идет вверх, поэтому гравитация.. Пусть нам не пудрят мозги, и не надо мозги пудрить. Причем тут гравитация? То есть это задняя поверхность. То, что принадлежало в спине, теперь холка. То, что было холка, теперь задняя поверхность. Ну, я сегодня платье такое надела, что неудобно. Теперь затылок, понимаете? Главное, что оно бы все съехало сюда вперед, но мешает шея голова мешает. Поэтому там в области головы задней поверхности, Там в области холки формируется холка. Это место, где останавливается течение лимфы, где собираются всякие жировые отложения и так далее. С удовольствием демонстрирую вам мою холку. Конечно, при такой холке невозможно было, чтобы красиво платье сидели. Вы видите ее? Вот это кусочек моей ульянки. Сейчас ульянки 21 день, ой, год. А тут она еще меня, ну, не доросла, ну, это ей, не знаю, ей было лет 14 Кстати, какая я была молодая. А холка у меня уже была, как у старухи. И я, когда поняла, что платье, вот это вот новое платье, которое мне мама сшила, я сделала 100 тысячу фо фотографий в этом платье, в другом платье. Много у меня тогда платьев было. Это была поездка в Крым, и мне ни одна не понравилась фотография, я все удалила. А потом доброжелатель мне эту фотографию, эту фотографию вернул, то что я все удалила. Я настолько была мне ненавистно было смотреть на вот это вот все, потому что холка, друзья. Если у вас есть холка, значит на вас ничего не будет сидеть. Ни ожерелье, ни платье, ничего ровным счетом. Плюс 15 лет возраста. На вас будет смотреть и говорить: плюс 15, ну, вам 40, а вам будет давать 55. Как мы холку определим? Как мы холку? Какая циферка-то у нас там должна быть? Восьмерку ставьте, если вы нашли у себя холку. Прям пойдите, посмотреть в зеркало, и вы поймете, почему не все сидит. Сейчас. Вот так вот, наверное, виднее будет, да? Вот такая вот история. Да, а почему попа, попа же садится? А посмотрите, вот еще какую вещь по поводу попы. Да, она садится безвольно, мешочки такие, да? Но если вы внимательно посмотрите на свою заднюю поверхность туловища, то вы увидите еще елки, вот эти вот такие елки. От, это такие морщинки, которые идут от позвоночника к боковушкам по задней поверхности туловища. Сразу девяточки ставьте, если вы эти елки видите. Просто, ну как бы не надо быть очень умным человеком. Просто наденьте, наденьте пижаму, возьмите себя за шиворот и потяните вверх. И посмотрите, какие складочки заломятся на пижаме от вашего действия. Они будут вот такие елкоподобные. То есть вся задняя поверхность туловища стремится, стремится переехать на переднюю поверхность туловища. Только голова мешает, понимаете? потому что здесь все здесь очень много стрессовых мышц которые в постоянном гипертонусе а теперь моя тема сегодня осанка и походка сижу я в пятизвездочном отеле в турции там много молодежи много иностранцев много ну в общем такая знаете туса такая и танцы и караоке и все такое и тут мимо меня очень быстрой шаркающей походкой проходит женщина, которая ведут под ручку. Ну, в общем, видимо, достаточно больная женщина. Видимо, там и, может быть, инсульт был. Ну, в общем, такая пожилая барышня. И я заметила длину ее шага. Друзья, ну, мы обычно шагаем так, что, ну, шагаем, да, вот как на картинке. То есть длина шага у нас у кого-то метр, у кого-то 70 сантиметров. У нее длина шага половинка ее стопы. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. И так быстро спора, ну как много движений, но медленно эта женщина продвигается. Просто поесть, просто поесть. Внимание. Мне даже не надо было смотреть на ее осанку. Я знала, что она проиграла все бои. Вот кто-то из вас только единичку поставил, кто-то только восьмерку поставил, кто-то только пятерку поставил, а кто-то поставил почти все. Это почти все бои проиграны на самом деле. Все запчасти вашего тела, поверхностные части, они вам говорят о том, что давным-давно нужно заниматься осанкой, это же даже видно в зеркале. Но в конечном итоге меняется и походка. Мне понравилось, сегодня нашла эту фотографию или зарисовку. Видимо, один и тот же человек. Он в юности длина шага. Посмотрите, какая раскрепощенная фигура. Какая, ну, как бы просто спокойная осанка. Видно, что мышцы есть, но они не заинтересованы в движении. То есть для того, чтобы сделать движение, напрягается незначительно. Только определенная группа мышц. А теперь он, вот уже он в старости, да, он имеет очень укороченную переднюю поверхность туловища, скрюченную заднюю поверхность туловища, вот такую, голова под углом 45 градусов горизонта, и у него короткий шаг, очень короткий шаг. Я также должна сказать, что это осанка, которая до невозможности, до неузнаваемости меняет не только тело, но и лицо. Поэтому бесполезно заниматься лицом, если вы не разобрались с осанкой, вообще бесполезно, без варианта. Можете не делать это упражнение, оно вообще никак и никому. До тех пор, пока вы не разберетесь с осанкой. Я, к сожалению, не могу показывать картинки в инстаграме. Идите за моей, за моей, за моей идеей. Да? Вот. Но вот эта вот семенящая походка, это человек жалеет. Тут у него давит, тут у него болит. Здесь он не может сделать а, длинный шаг, потому что сокращенные мышцы. И в конечном итоге неправильная нагрузка на суставы разрушает весь суставный аппарат. Я вам должна показать картинку. За что люблю американских авторов, за то, что они поняли проблему, разобрались в проблеме и упрощают ее до, ну, до раз, два, три. Вот эта вот картинка, я сейчас ее озвучу, она из соматики Ханны. В общем, а, а, а, сейчас скажу, как же Ханна. Забыла имя. Имя забыла, но я сейчас вспомню. Ханна рассмотрел различные мышцы человеческого тела и сказал: есть мышцы, которые сокращаются от негативного стресса есть мышцы, которые сокращаются от позитивного стресса. Мышцы, которые сокращаются от негативного стресса. Все, что мы разобрали, это приводящие мышцы бедра, которые разворачивают коленки немножечко друг к другу, которые разворачивают стопы немножечко друг к другу. Это а, прям все мышцы передней поверхности туловища, включая прямую мышцу живота, поперечные и так далее, большие грудные мышцы. То есть все, что вот Скруче, скручивает к переди. Это грудино-ключично-сосцевидные вот эти вот мышцы, которые тоже, смотрите, стоит просто им укоротиться. За мной не повторять, что-то страшно. Смотрите, была девочка, девочка, да, а потом просто укоротилась эта мышца. Как я вам, друзья? Что скажете? У меня новая помада понимаете так и это старостью зовется это все старостью зовется на самом деле это просто э, ну, спазм мышечный гипертонус и все лицевые мышцы красного цвета все вот это негативный стресс и когда вы вляпались в негативный стресс давайте посмотрим что будет с суставами. если произошло укорочение передней поверхности туловища вот Мне так неудобно, потому что я стою на пятках. Тогда я меняю направление, напряжение у меня меняется в тазобедренных, в коленных суставах. И я переношу центр тяжести не на центр стопы, а ближе к первому плюс нефаланговому суставу. Говорят, подагра или поперечная плоскостопия. Но не подагра это, а поперечная плоскостопия. Вот. И мне так удобно некоторое время. А когда мне скручит окончательно, то тогда я возьму палку э, и буду на нее опираться. Все, все. И это не старость, друзья. Не, не знаю, как это назвать. Я обычно мягкое называю. Это пропустил гол в свои ворота. Это очень мягкое название. Прям совсем мягкое название. Понятно? Вот, вот такая вот вещь. Вот, вот такая вещь как это отражается на суставах я уже сказала поэтому я никогда не хотела заниматься суставами потому что эти люди странные вот когда вот я сидела в кабинете где работает ревматолог да и к нему разные люди с разными диагнозами приходят но все на боли в суставах жалуются я думала ну нет ну, нет, ну где они ходили в ближайшие 30 лет Почему они пришли сейчас, когда это уже точка невозврата, когда это уже синастос когда одна, одна кость вросла в другую и он потерял весь хрящ? Почему сейчас? Я хотела спросить у, ты, у этих людей, почему сейчас. Но в тот момент, когда они приходят и говорят это доктору, ну бесполезно на них как-то, ну знаете, взывать о их э, интеллекте по здоровью, потому что ну все, ну потеряно. Почему я к вам обращаюсь, друзья? Потому что у вас не потеряно. Потому что вы не, не пришли к доктору и не сказали, вот помогите мне, а доктор не знает, чем помочь, потому что все разрушено. У вас все впереди. Вы просто можете улучшаться, можете ухудшаться. Я даю просто достаточное количество понятийного материала, чтобы вы понимали, насколько мы хрупкие, если посмотреть на то, как мы будем жить 100 лет. Если вы собираетесь жить 50 или 60 лет, не слушайте меня. Это, без, ну, это не имеет никакого смысла. Ну, потому что ну, человек, который живет 50-60 лет, он не доживет до разрушения сустава. Просто не успеет. Придет инсульт, инфаркт или онкология, они быстрее справятся. Еще один момент, почему у меня так много результатов у моих студентов по артериальной гипертензии. Даже то, что мы взяли, разобрали переднюю поверхность туловища, и мышца перестала быть скукоженной, как сжатая гармошка, позволила крови из артериального русла, прийти в капиллярную сеть и накормить эту мышцу, чтобы мышца стала сочная, чтобы она перестала рубцеваться. И главное, когда кровь пошла в эту губку из большого количества кровеносных капилляров, она оттекла из крупного кровеносного сосуда, потому что если мышца скукоженная, возьмите скукожьте свой кулак в кулак, и вот и держите долго-долго, как только можете. Он сначала бледнеет, а потом, о, будьте, посмотрите, он потом посинеет. Это значит, кровь перешла, перестала заходить в эти мелкие капилляры, они сдавлены этим стрессовым напряжением. Соответственно, кровь либо просто транзитом проходит, ей все равно, что эти клетки не получили питания, эти клетки умрут. И ничего. Или эта кровь проходит по вот этому анастомозу. То есть напрямую между артерией и веной есть анастомоз. Вот такая, ну не знаю, такая такой дополнительный кровеносный сосуд. А надо, чтобы прошли в губку из капилляра. А по анастомозу пробежал и все. И давление во внутрисосудистом русле зашкаливающее. А если бы в капилляры пошло, не было бы зашкаливающим. И получается, вся огромная Друзья, из моих 60 килограмм он, во мне 42 килограмма мышечной массы. Можете узнать, сколько у вас килограммах мышечной массы? И вся передняя поверхность скукожена, потому что, видите ли, у нее старость, а задняя поверхность а, перерастянута и тоже кровь не заходит в кровеносные капилляры, видите ли, потому что у нее старость. Будет гипертония? Будет, как миленькая. Спасибо Юлечка Томас Ханна, Боже, ну э, вылетают иногда у меня слова. Как еще эта ситуация с пропущенным голом по осанке, эта безголовость в отношении своей осанки влияет на наши кости. Да просто кости, вот если долго мышца, вот, допустим, мышца... Между двумя костными, костными ориентирами натянута. Если она очень укорочена, стрессово укорочена, то остеопороз будет и там, и там. Потому что мышца, ну как бы ей нужна динамическая нагрузка. Для того, чтобы ее перестраивали, ее питали. А если ее жгутоподобно натянули, эту э, мышцу, а под ней кость будет атрофироваться. Ну, атрофия выглядит как остеопороз. Или наоборот, мышца э, э, вялая, безвольно, ей не пользуется, например, на задней поверхности туловища. Ну, потому что вот такая ситуация сложилась. Там тоже будет остеопороз. Мы просто своей плохой осанкой воспитываем остеопороз. Мешаем кости перестраиваться и не даем ей питания. Вот такая, вот такая ситуация. Итак, можете найти фотографию, что вот эта вот плотная кость, плотная кость красивая. У нее есть своя внутренняя архитектоника. Вот. А остеопорозная кость, как будто кость молью побили, она уже не такая эластичная, ее плохо перестраивают, ее плохо кормят и главное, что она не держит удар, она может сломаться в любой момент. Поэтому остеопороз, потеря костной массы так опасна тем, что может в любой момент человек поломаться но у нас люди интересно устроены их психика вот они не любят двигаться вот у них большое количество пищи в свободном доступе и когда они понимают что набрали лишних много килограмм они долго не думая решают пойти в голод А что там долго думать набирала же я 20 лет а вот сейчас посижу на голоде 10 килограмм сброшу или какой-нибудь разгрузочный день или какая-нибудь диета. Да, килограммы классно уходят, но также классно уходит и мышечная масса, и очень мало кто понимает, что точно так классно уходит и костная масса, друзья. Любая голодовка, любой разгрузочный день, любой день, что вы не дали себе суточную норму белка, сжигает вашу мышечную и костную массу. И еще проще. Святое место пусто не бывает, заполнить это жиром, как только хозяйка начнет есть, понимаете? И только один процент людей знают о своей болезни, которая называется остеопороз, потеря костной ткани. Ляна, спасибо большое это на мне денежку дала. подсовывает мне денежку регулярно друзья только один процент людей знают о своей болезни которая называется остеопороз и главное что вот ну как она проявляется эта болезнь под названием остеопороз вы и знать не будете до тех пор пока не произойдет перелом Чаще всего ломается не шейка бедра, чаще всего ломаются позвонки в 45-46% случаев. Потом на втором месте перелом шейки бедра. Если этого человека тут же не поднять и не попросить двигаться, то он обречен. Только 45% людей проживут год, ну, больше года. Но вообще за рубежом таких людей в принципе оперируют, тогда смертность тоже велика. Каждый пятый. А если человека с переломом шейки бедра не поднять сразу же и не заставить его ходить, то каждый второй умирает. Понимаете, в чем дело? Перелом луча в типичном месте это третья локация. Но о своем состоянии знают всего 1% людей. Сколько людей занимается профилактикой? 0,0%. Но не мы с вами, если вы поддадитесь на мои уговоры. И начнете заниматься собой системно. Вот Елена пишет, да, очень болит. Наверное, надо делать массаж и смазывать мазью. Лена, наверное. Ну, говорю я сейчас о совершенно других вещах. Смазывать мазью. Вот как это может вообще повлиять на костную структуру? Смотрите, провалившаяся костная ткань, на ней будет кое-как сидящий хрящ. Но хрящ это тоже белковая структура. Состоит из коллагена, эластина, глюкозаминогликана. Понимаете? А откуда это взять? Если у человека, ну, он не знает, что такое суточная норма белка, или знает, ест, но ну, не до допереваривает и так далее. то мы с вами вчера об этом говорили. Итак, сейчас разложу я вам. Как мы можем с вами спрофилактировать болезнь цивилизации, от которой умирают огромное количество людей? Смотрите, в год полтора миллиона человек получают остеопаратические переломы. Перелом тела позвонка – это все. это очень сложно. Это хронические боли, иногда непереносимые. Перелом шейки и бедра и перелом луча в типичном месте, как самое простое. Рассказать? Рассказываю. Системы старости нет призвана в человеке воспитать 12 привычек молодого здорового человека в любом возрасте на нулевой ступени мы начинаем ходить как это помогает профилактировать остеопороз оказывается если сегодня работать мышцами пользоваться телом работать мышцами эти мышцы немножечко ну, допустим я бицепсом сегодня работала немножечко сокращается костная тка косточка то есть я ее дергаю фактически когда работаю мышцы и это движение передается на кость и это движение в кости как пьезоэлектрический кристалл рождает какой-то такой импульс под воздействием которого клеточки под названием мы остеобласты говорят о нами пользуется давай перестраиваться они-то сказали это. Но на первой ступени мы с вами учимся давать им строительный материал для перестройки. Потому что они говорят, о, нами пользуются, давайте перестраиваться. Дайте нам аминокислот, мы сделаем коллаген. А тело говорит, какие аминокислоты? Какой коллаген? Вы вообще не жизненно важны. Сидите, помалкивайте. Она у нас три дня на разгрузке, сидит на макаронах. Кто-то ей рассказал, что макароны из пол бы полезно она вот сидит три дня на этих макаронах в общем мы не получаем суточную норму белка соответственно все что получаем идет на головной мозг на сердце и немножко достается печени оставайтесь на линии ваш звонок очень важен для нас вот так вот примерно а на первой ступени мы с вами научимся давать суточную норму белка настолько что будет хватать на построение коллагена, эластина, хрящей, костей? Всего будет хватать. Вторая ступень водная. Кость на 22% состоят, состоит из воды. Хрящ на 85%. Не будете пить? Будет все так же плохо, как и сейчас. Может быть, вы пока не знаете, что плохо. Но есть такой прибор, денситометры. Можете взять денежку, пройти исследование. И вам скажут, вообще риск ваш, ваших переломов можно так. что мы будем делать на третьей ступени мы и до третьей ступени уже у вас уйдет ну не знаю некоторые на первой ступени 7 килограмм отдают, некоторые меньше такое но на третьей ступени я вас убедю что углеводы не всегда наши друзья и вы начнете очень качественно и каждую каждую ступень отдавать лишний вес и это снизит нагрузку на ваши суставы, на ваши кости, на ваши хрящи. Потому что наши несчастные позвоночные, межпозвоночные суставчики, тазобедренные коленные не подписывались носить вес на 20, на 30, на 50 килограмм больше, чем боженька задумал, друзья. Вот так это работает. Что мы будем делать на четвертой ступени? Будем строить биологические мембраны. Это очень важно. Каждая клетка – это совокупность биологических мембран. Что мы будем делать на пятой ступени? На пятой ступени мы будем выводить токсины, потому что огромное количество токсинов сидят в костной, в хрящевой ткани, везде и это делает хрящ не таким эластичным, не таким амортизационно способным. Поэтому человек проходит программу детоксикации и вообще эндоэкология улучшается. В том числе и костная ткань, хрящевая ткань перестает болеть. А что такое шестая ступень? На шестой ступени мы будем разбираться в том числе с аутоиммунными проблемами костно-мышечного аппарата. но В основном это ревматоидный артрит и так далее. Но! Даже людям, у которых нет никаких ревматоидных артритов, очень-очень полезно время от времени убивать грибов, глистов, хламиди, микоплазм, уроплазм, цитомигаловирусов, герпесов, хоть иногда контролировать их поголовье. Потому что если их много, они закисляют. В первую очередь от закисления страдают хрящи. Что мы будем делать на седьмой ступени? И только на седьмой ступени я вам объясню, что такое остеопороз. Прям расскажу, разъясню. Сегодня из этого материала я только вам тест запущу, чтобы вы поняли, вообще вы в группе риска или нет на восьмой ступени мы с вами разберемся как никогда не купить никакой не ни лекарственный препарат не биологически активный комплекс не пищу которая может травмировать это очень важно и только потом мы с вами доберемся до эстетических ступеней вот на девятой ступени мы исправим осанку но у меня уже будет получаться с вами работать потому что косточки хрящики связочки уже все будут новенькие перестроены на десятой ступени мы сделаем чудо Личиком, а на одиннадцатой ступени томас ханна через э, свои замечательные упражнения подарит вам радость нового движения ну я помогу потому что пользуюсь сама продукцией мозговой деятельности томаса Ханна. понимаете как это работает вот так вот это работает хорошо ну что пройдем э, э, поймете свои риски по опорозу? хотите пройти опросничек опросничек хотите пройти скажите мне смотрите я буду вам читать вопросы а вы будет сейчас 6 вопросов прочитаю а вы зажмете те пальчики где у вас позитивный ответ будет ладненько да? пошли угу. Итак, наличие остеопороза у ближайших родственников если вы знаете что у вашей мамы остеопороз зажмите пальчики или у бабушки угу. дальше второй пальчик зажмите если у вас пожилой возраст ну пожилой возраст давайте возьмем 65 и выше, вот так возьмем зажмите пальчики, если вы девушка, ну, женщина, да. Риск усталопороза у мужчин тоже есть, но он в три раза меньше, чем у женщин, поэтому зажимайте пальчики, если вы женщина. Зажмите пальчики, если вы весите меньше 56 килограмм, если вы женщина, и меньше 60 килограмм, если вы мужчина. Маловесные тоже должны идти в программу старости нет, потому что эта маловесность говорит о том, что вы потеряли мышечную и костную ткань, это саркопения и остеопения, даже если еще нет остеопороза, и с этим придется работать пятерочку зажмите если у вас критический рост женщины выше 178 сантиметров а мужчина если вы выше 181 сантиметра зажали пальчик и шестой пальчик если низкий пик костной массы но ну, вы это не поймете я так скажу но мы еще росли ничего так себе потому что кока-колу я первый раз попробовала я не знаю где, ну, где-то в институте может быть вот, а до этого как-то не было кока-кол все молодые люди которые сейчас пьют кока-колу и пепси-колу они никогда не достигнут того пика костной массы которые приходится на 25-летие что было у вас потому что кока-кола пепси-кола содержат ортофосфорную кислоту это передозировка фосфатов в присутствии которых кальций не всасывается и не пойдет в кость поэтому наши дети обречены если вы на восьмой ступени не пройдете курс потребительской грамотности и не поймете что никогда не стоит приносить домой я бы прям большие предупреждения на кока-кольных банках написала пей если хочешь иметь больные суставы но мне не разрешают сколько из шести у вас позитивных вы пока себе отмечаете, но мы идем дальше. Седьмой пальчик зажмите, это гормональное расстройство мы разбираем, если редкая половая активность. Восьмой пальчик зажмите, если ранняя менопауза, например, менопауза после операции наступила. Ну что такое ранняя менопауза? Если до 45 лет у вас закончились месячные, ну все это ранняя менопауза. Зажмите девятый пальчик, если поздний менорхен, это первые месячные, наступили после 14 лет. Или после пятнадцати лет. Вот. После 15, ну, точнее будет. Десятый пальчик зажмите, периоды аминорея в анамнезе до менопаузы. То есть были такие моменты, когда месячные исчезали. Не на один месяц, но даже, может быть, не на два, на три месяца и более. Вот три-месяца, 12 месяцев, допустим, год, что-то месячные не ходили, а потом как-то начали опять ходить. Десятый пальчик зажмите. И зажмите одиннадцатый пальчик, если у вас какой-то вид бесплодия. Какой-то вид бесплодия это мы прошлись по гормональным расстройствам. Угу. так 12 пальчик если вы курите зажимайте. 13 употребляйте алкоголь точнее употребляете. мы взрослые люди нам можно бокал красного вина сухого или может быть белого вина кто что любит но, ну желательно не каждый день да но и не больше потому что это уже злоупотребление 14 пункт недостаточная физическая активность вот не бывает недостаточной физической активности начиная с нулевой ступени 15 пункт избыточная физическая активность это я о том что как маленькая физическая активность так и передозировка физической активности приводит к одному и тому же коста но ну, передозировки физической активности в системе старости нет быть не может это скорее всего спортивные нагрузки 16 пункт алиментарный то есть через рот Дефицит кальция. Это мы с вами разбираем на, на а, какой же ступени? На седьмой ступени. Это недостаток минералов в пище, нарушение его всасывания. Но я вам объясню настолько подробно на седьмой ступени, что это миф. Не, не кальцием единым жива кость. И вы это будете знать уже на первой ступени. На первой ступени я вам дам алгоритм, как строить и коллаген и костную ткань в том числе то есть вы будете знать об этом значительно раньше и последний 17 пунктик гиповитаминоз по витамину d на входе в систему старости нет а мы с вами а, обязательно вы сдадите анализы анализы вы мне в чат не сбрасывайте я их читать не буду друзья и мои кураторы их читать не будет не будут но вы сдадите эти анализы и на третьей ступени я вас научу читать углеводный обмен, прямо в боте. На четвертой ступени я вас научу читать э, жировой обмен. И сразу вы посмотрите, что у вас по щитовидной железе, если надо, пожалуйтесь. И увидите дефицит по витамину D и по ферритину. И мы это с вами решим, уже начиная с нулевой ступени. Ну, по крайней мере, тогда, когда вы решитесь и сдадите эти анализы. А теперь скажите, кто, у, кто насчитал, сколько позитивных пунктов, чтобы мы увидели среднюю ситуацию по больнице? Да? Да? Давайте, поехали, поехали. Вес меньше 56 кг, рост 150. Не поняла вашего вопроса так ну что у кого сколько получилось позитивных пунктиков чтобы вы могли понять сколько в среднем сколько в среднем пока вы мне пишете, смотрите я тут попросила опубликовать фотографию моей знакомой барышни вот она она на, на экране вот этой барышне всего лишь 300 лет вот 50 из которых она ходила с месячными а вот а сколько там 250 а у нее уже нет месячных лет это бабе костяная нога ну шут, шуткую, шуткую. и смотрю что вы пишете 452 пунктика 3, 7, 10 пунктиков по пятерочке 3 4 3 5 5 видите да среднюю свою свою позицию среди всех остальных тест тестом надо понять вообще где я в таблице ценности для собственной костной ткани. Так вот, это бабьяга костяная нога. Это просто женщина, которая давно в менопаузе, а с заходом в менопаузу затрудняется построение костной, мышечной ткани, коллагена и так далее. Вот, и вы знаете, почему она бабьяга костяная нога? Потому что у нее перелом шейки бедра. Причем ногата у нее своя, просто она не может полноценно ей пользоваться. Поэтому она либо ступой пользуется. Либо клюкой пользуется. Вы можете посмотреть на ее лицо. У нее нос крючком, подбородок торчком. Это тоже лицевой остеопороз. Об этом тоже надо знать, и мы об этом говорим. У нее горб за спиной. Ну, потому что мы сегодня это обсуждали. У нее сморщенная кожа, у нее руки крюки. Вот, это тоже остеопороз вот ну что у нее и у нее скверный характер вот скверный характер можно в принципе вот и таким путем пойти но лучше собой заниматься друзья Ну такой вот я вам сказочный персонаж персонаж сбросила и сегодня кроме осанки и походки я хочу вам сказать о том Почему система старости нет работает у нас, и почему многие люди, как бы они ни работали со своим здоровьем, они не дорабатывают. Они ну, как бы сходят с дистанции, потому что у них нет просто терпения. А мы с девочками и мальчиками, которые в системе старости нет, мы просто поставили это как стиль жизни. А что у, у, у, у, уставать от стиля жизни? Нет, мы делаем стиль жизни вкусным, подвижным, интересным, продуктивным. Мы улучшаемся с каждым днем, мы не манипулируем, не говорим организму, я тебе это, а ты мне то. Не голодаем, он нас всегда тепленький, накорменный, мы не ограничиваем, нам можно все просто, мы знаем, в какой дозировке. Мы не убиваемся на тренировках, потому что если один раз убился, потом не пойдешь, а нам нужно каждый день. Мы не нарушаем правила работы организма, чтобы похудеть любой ценой. Любой ценой не подходит. У нас цена одна, здоровье. Мы всегда сыты. Ваш муж ходит кушать домой, а не к соседке. Потому что есть люди, у которых муж ходит кушать к соседке, потому что у жены дома только сельдерей. А ваш муж ходит кушать домой, потому что и он сыт, и вы сыт, и он доволен, и вы довольны. Все ухожены, здоровы, и мы развиваем свое здоровье. Каждый год мы лучше на фотографиях. Наш организм доволен нами, а вы своим организмом доволен. Он гордится своим хозяином, потому что этот хозяин добрый Бог, и ваш организм любит вас. А это очень это дорого стоит, друзья. Чтобы создать уют какой-нибудь вот в квартире, да, нужно подумать, пойти выбирать нужные вещи, на них деньги заработать, составить, все подобрать под цвет, нужно терпение. Чтобы вырастить сад, нужно очень много терпения, видения, работы и времени. Чтобы вырастить детей, нужно уйма времени и уйма терпения. Где носик у, у, у лялечки? Вот носик у лялечки. А у мамочки где носик? Сколько тысяч раз вы это сказали? Вы что, устали от этого? Да вы были счастливы в тот момент. Чтобы создать отношения, нужно терпение, понимание, любовь. И она должна быть такая. Делай добро и бросай ее в воду. Вот так нужно относиться не только к мужу к своему, но и к себе чтобы создать бизнес, нужно терпение и много ума. И общаться с людьми, у которых уже есть успешный бизнес. А не с теми, которые говорят, вот, у меня нет денег, у меня нет опыта. А с теми, у кого-то ничего не было, а уже есть. И быть готовым потерять и сделать вновь. Вот точно так же нужно относиться к своему организму. Потому что, чтобы построить тело, тоже нужно терпение иметь. И интеллект нужно иметь, и любовь нужно иметь, и еще раз терпение, и еще раз любовь с интеллектом. Буду читать результаты. А вы смотрите, Оксана, мне так мелко, я, наверное, не прочитаю это, то так мелко. В общем, Оксана сфотографировалась в одних и тех же брючках. Он говорит: Боже, невероятно, как может один и тот же человек по-разному выглядеть в одних и тех же брюках. Просто если сейчас смещу. Вы ничего не увидите, наверное, да? Ладно, не буду больше такие мелкие результатики оформлять. Вот это Наташа Шереметьева. Наташа вообще уникальная. Она мне подарила свою фотографию, на которой ей 35 лет. Вот она первая. Потом я стала еще больше и старалась не, не фотографироваться. А, говорит а, Наташа Шереметьева. Так я выглядела всю свою сознательную жизнь. А соседняя фотография, вот эта вот замечательная, красивая девочка, уверенная в себе, в своем внешнем виде, такая игривая. Это так, как она выглядит после онка. И ей 50 лет после прохождения курсов и рекомендаций, после перех... прохождения химиотерапии. Просто произошла переосознание, переоценка ценностей в плане здоровья, и она по-другому стала к себе относиться. Ну вот здесь вот как, как раз я могу прочитать. Лена, спасибо за ваш труд. Начала кормить себя правильно и остановила падение волос. Была химиотерапия, и я не облысела. Восстановила ферритин. Совсем не хочу сладкого нормализовался вес за полгода минус шесть килограмм, талия семьдесят один сантиметр. Кожа сияет вопреки, подтянулся овал лица, ушли боли в шейном отделе, последствия лучевой терапии. Принимаю минералы, витамины по вашим рекомендациям. В общем, сейчас я цвету, пахну, чувствую себя очень хорошо, вопреки всем прогнозам врачей. Мне 50, была онкология, третья стадия с метастазами. Я не принимаю никаких медицинских препаратов, люди глядят на меня, говорят, что я справки с диагнозом, купила в переходе, а доктор хочет писать диссертацию. А это Татьяна Крылова. Она очень непростая студентка. Системы старости нет. Сейчас она где-то на седьмой, по-моему, ступени. Очень непростая, с компульсивным перееданием. В общем, мне с ней нелегко. Чату тоже с ней нелегко. Но Татьяна молодец. Она и жалуется. Она хвастается. Она улучшается. И она сейчас, она сейчас другой человек. Это чувствуется по чату. Приходила, ну, не в большом весе, просто живот был, да? Вот тот самый висцеральный жир который на самом деле укорачивает жизнь сейчас у нее животик плоский что она пишет хочу похвалиться своим повышением квалификации из ранга бабушки в ранг тетенька сегодня на нулевой ступени 11 день ходила скандинав... со скандинавскими палками по парку дети около песочницы часто комментируют все что видят и в прошлом году всегда называли меня бабушкой а сегодня тетенькой хотя на голове был платок как у бабушки вот так Показать Вадима, он красавец? Да, сейчас покажу. Вернусь к Вадиму, точно. Да, вот Юра попросил показать Вадима, он, он красавец. Вадим э, гребенец, мы живем, жили в одном городе, город Запорожье, он доктор, я доктор. Подходит ко мне и говорит, можно я пойду на твою школу? Я говорю, Вадим, мы с тобой заканчивали один медицинский университет, ты знаешь ровно то же самое, что знаю я. Я тебе ничего нового не скажу. Я просто преподаю физиологию и все. И контролирую, чтобы люди понимали и выполняли. И мотивирую их подарками и так далее все, что я делаю. Он говорит: Лен, я понимаю, но я что-то подзабыл. А ты все собрала, ты все упаковала в речь, и, в общем, я пойду к тебе на курс. Ну, говорю, иди. И он пошел ко мне на курс: худенький мальчик, с угревой сыпью и так далее. Симпатичный, но так. Прошло, прошел год функционального питания тренировок. С 64 килограмм он стал 72, но он пошел в спортивный зал. Его лицо абсолютно очистилось. И, я и, знаете, и внутри он стал другим человеком. Такой какой-то уверенный, спокойный. Вот таких мужчин я люблю. Вот прям веет от него уверенностью. Чувствую, вот когда он подходит, мы часто общаемся в одном коллективе, он подходит, у меня прям сердце чаще бьется. Но я же замужем, я же не могу такого себе позволить. Говорю, Вадим, ух, я не знаю, что со мной, но ты меня волнуешь. Он говорит, Лена, ты просто не знаешь, что у меня под одеждой. Я говорю, И что у тебя под одеждой? Дай почту, я тебе сброшу. Ну вот и он мне сбросил эту фотографию точнее обе фотографии как он был какой он был худенький щупенький симпатичный без всяких вопросов и через год вот после того как он взял эту информацию поэтому по по просьбе юрий Юры рассказала вам эту историю а так обычно молчу. так про Крылову рассказала татьяна олечка кобецкая вот такая симпатичная девочка это до, это сейчас еще сейчас покажу. Олечка кобецкая Это до, это сейчас. Извините, что я вам не показываю фотки, но я сейчас под... подождите, подождите, подождите, подождите. Вот. А, Меленькая, но я почитаю. Добрый день, меня зовут Ольга, мне 38 лет, живу в Москве. Хотела поделиться своими результатами. Она закончила перерождение, вот такой же 9-месячный курс, как старости нет, и биологическое очищение организма. Вес был 85, стал 70, это минус 15 за год. А, а сейчас колеблется еще меньше 69-70. Объем груди минус 8 сантиметров талия минус 14 бедра минус 9 живот минус 18 сантиметров это сколько размеров одежды друзья если бы с вас только сошло но ну, если есть что сходить да? прошла аллергия наладилась работа жкт прошли панические атаки с которыми я боролась с 11 года принимала за лофт, а а фенибут Тирали Джен, боже. И еще что-то сейчас уже не помню, помогала на краткий срок. В мою жизнь пришел спорт в удовольствие. Жизнь стала яркой и насыщенной. Моя семья, которая тоже полностью перестроила свой образ жизни, муж занялся спортом, сбросил 13 килограмм, убрал объем талии до 90 сантиметров. Сейчас он проходит программу биологического очищения организма. Огромное спасибо! Вы наш лучик света в нашей жизни. С мужем наладились интимные отношения, как будто второй медовый месяц. Планируем второго ребенка. Еще забыла написать про коэффициент эторогенности, Но был нехороший, стал 1,22. Друзья, полная победа, полная победа. И я жду вашего результата. Хватит отговариваться, хватит. Это, ну, это непрактично отговариваться. Просто сделайте это, уже сделайте три составляющих результата. Качественная поданная информация – это моя задача. Это делает Бот. Вот сейчас в шапке профиля у вас есть одна, там две ссылки. Ну, а на одну нажмите. Это революционная программа Старости нет. Революционная система Старости нет. Под этим видео – это же самая ссылочка. Революционная система Старости нет. Нажмите на нее и начните изучать вот этот эту приглашающую страничку. Сейчас я вам ее покажу. Что такое система Старости нет? Вы выбираете себе всего лишь одну ступень или лучше со скидками покупать потому что сегодня vip день сегодня последний день скидок сегодня можно купить со скидкой вот вы выбираете себе три ступени на которые скидки или 6 или 12 ступеней вот на 3 6 ступени действует скидка выбираете заказывать все и Придет вам письмо после оплаты на почту, там две ссылки. Нажать, я просто так ссылок не отправляю, нажать на обе. Одна будет вести в обучающий чат вот, куда я положила свою обучающую информацию. Она подана качественно, она подана легко, она подана 5-20 минутками, буквально, для того, чтобы вы не устали от меня читать эту информацию слушать точнее вам даже читать надо вам просто меня нужно послушать раз в день я вам, вам буду капать на структуры головного мозга полезной информации утречком проснулись пописали вернитесь в кровать и прослушайте меня в этой кровати или приготовьте себе чай кофе буду с лимоном и под вот этот напиток утренний послушайте вы меня а потом уже все остальное и вы не заметите как вы начнете меняться но я за вами слежу я вас контролирую каждые семь дней я прошу вас сделать результаты я вас прошу писать что-то в чат что такое чат Итак, три составляющие результата качественно подная информация второе высокая мотивация к действию высокая мотивация к действию это наш целебный чат вы попадаете в чат где до 500 человек Представьте, ну 300-500 человек, вот такой вот чат, где все идут вот, -вот на вашей ступени, но кто-то уже первую закончил, кто-то уже седьмую закончил, и они старожилы, они скоро будут выпускники, и они знают все проблемы вашей ступени. А, у вас отеки после того, как вы прошлись? Так, снижаем нагрузку, контролируем пульс, все. они вас проконсультируют, я вас проконсультирую, наши замечательные кураторы вас проконсультируют. И мы работаем в бесконечной обратной связи. Я знаю, что сейчас информации полно. Даже я знаю, что вы все это знаете. Но если вы, это, вы все это знаете, почему нет результата, на который вы рассчитываете? Вы можете быть лучше. Вам просто не хватает, вот, а, ну, может быть, деятельной активности. В чате невозможно просто так сидеть. Потому что все активничают, все что-то делают, у всех результаты. И жаба начинает душить тех, у кого результатов нет. И все работают. И третий момент – длительность действия, дающую новую привычку. Вот длительность действия – это моё любимое, друзья. Почему у нас каждая привычка 21 день нарабатывает? Почему каждая привычка 21 день? Да потому, что вы всю жизнь жили в изнашивающих привычках. А теперь нам надо магическим образом все на прогрессивные привычки поменять. Соответственно, привычка нулевой ступени- это физическая нагрузка. вы ее протащите через те 12 ступеней, вы потом не сможете отказаться от физической нагрузки, потому что это уже ваша суть, сущность ваша почему белок и переваривание это первая ступень потому что это самое главное почему вода вторая потому что это сразу после белка самое главное именно такая последовательность очень тяжело нарабатываются эти привычки но мы их тащим за собой на более легкие верхние ступени друзья вот это вот то время терпение интеллект Совместная деятельность, любовь к себе к окружающим, которые мы создали, мы это огромная система старости нет. Показываю, что нужно сделать, друзья Сцена экран. Вы идете под вот мое видео. Друзья, кто меня смотрит через Инстаграм, прямо сейчас в шапку профиля загляните. И вы видите: революционная система старости нет. Просто нужно нажать на ссылочку подождать пока она откроется и а, есть такое понятие как купон скидки если вы выбираете три ступенечки запомните мышца ваша скидка 6 сосуд ваша скидка там шапки профиль это должно быть если что-то непонятно пишите в директ а, купон кровоток если вы хотите так долго быть в позитивных привычках чтобы ну сто процентов они за вами закрепились я беру кровоток Значит, Смотрите, система омоложения, тра-та-та, все читайте, узнать, успеть по специальной цене. Цена завтра, но ну, завтра еще такая же будет, потому что многие в записи слушают. А послезавтра будет обычная цена. То есть вот эта цена, она минус, давайте посмотрим, сколько тысяч, не помню. Купить 12 ступеней. Очень большая просьба, если вы сделаете ошибку в номере телефона и в почте, мы вас не найдем. Вы отдадите деньги, а мы вас не найдем. Видите, я сейчас сделала ошибку, кстати говоря. Вот такой ошибки не делайте. Вот, надо ввести купон. Как он? Кровоток. Кро. Да, посмотрите так. 19 тысяч стоит. Кро. Кровоток. кровоток. А, нет, 17 тысяч. Видите, скидка 2 Все, нажимаете далее и выбираете, как бы оплатить. Очень много способов оплат, если у вас что-то не получится, у вас нет ни единой там возможности здесь оплатить, вы хотите там через PayPal и так далее. Просто классно, что вы уже сделали заказ и застабилизировали эту скидочную цену за собой. Подождите, у нас сейчас много работы, потому что вчера и позавчера в нашу систему пришло 100 новых человек. И у нас очень много работы но оксаночка моя помощница вам перезвонит и поможет сделать эту покупку запишите три ступени какой купон скидки кто помнит три ступени мышца 6 ступеней а сосуд двенадцать ступени кровоток. окей так хорошо но это еще не все так как вы со мной досидели, слушайте, вы со мной сидели три дня, и вы получили качественную образовательную программу, и я, честно говоря, рада за вас, то не только скидку вам даю, но я знаю точно, что люди любят розыгрыши призов. А у нас есть куча призов. Вы себе не представляете, какие красивые у нас журналы старости нет. Очень красивые. Они задумывались как просто такая напоминалочка. Вот, буквально небольшая. Но мы привыкли все делать очень качественно, поэтому есть журналы, которые 100 страниц больше, чем 100 страниц, но это очень качественное, кстати говоря, продолжение книги старости. Нет, кто -то задавал вопрос, как купить книгу старости? Нет, вы в директ напишите или под этим видео где-то там затерялась ссылочка на книгу, но есть еще журналы старости. Нет, поэтому все девочки и мальчики, которые позавчера первый день прослушали марафона и уже в системе старости нет. Вчера прослушали второй день марафона, бык и уже в системе старости нет. Сегодня меня послушали, нет, остеопороз не для меня. Я хочу всегда иметь классную красивую осанку и молодую летящую походку. И вы уже в системе старости нет. Вот и те, кто сегодня вдруг так не получится оплатить, завтра оплатят. Значит, друзья, розыгрыш призов. Вот эти самые красочные журналы старости нет только я должна вам объяснить где это взять хорошо давайте как попасть в этот розыгрыш призов показываю показываю мы идем под это видео. Вот не знаю, в шапочке профиля есть эта информация. Если есть, то идите вместе со мной. Мы идем под это видео или в шапку профиля, или запросите в директ. О, вот же, розыгрыш колесо фортуны. Нажимаете на вот эту ссылочку. Но сначала читаем инструкцию. Купи программу старости, нет, любое количество ступеней. Пока действуют купоны скидок. Вот, вот вам ссылочка оплата купоны все прописаны и затем перейдите по ссылке сейчас мы по ней перейдем и пришли в этот год вот чек об успешной оплате призы получат все то есть это без проигрыша проигрышная лотерея поэтому все из вас кто уже купил или собирается сегодня или завтра купить вы получите еще в подарок журнал старости нет и подведение итогов 4 ноября в 1200 а, но ну, будет это это будет окончание колеса фортуны. Давайте посмотрим. Так, вот эту ссылочку. Вот ваш подарок. Сейчас я ее дам вам в чат. Для участия в розыгрыше колесо фортуны необходимо. И вот вы все-все-все вот это вот читаете. Переходите в чат и высылайте чек. Я рекомендую всегда выбирать Телеграм, друзья. Кто сейчас заходит в систему старости нет, установите у себя Телеграм. Потому что с Telegram вопросов намного меньше, чем вопросов свайбер. Поэтому старайтесь получать от меня информацию в Телеграм. Она не грузит ваш, вашу, ну, память вашего компьютера. Окей, okay? вот. И таким образом ссылочка, кто уже приобрел программу? Вот я еще ее в чатик дала. А, пожалуйста, воспользуйтесь своим призиком. Буду очень-очень рада. Так что у меня здесь? Угу. все ли понятно все ли понятно угу. хорошо друзья теперь готовы ответить на ваши вопросы приглашать в систему старости нет уже не буду потому что мы набрали приличное количество наших а, студентов и мы сейчас будем их адаптировать к условиям новой жизни молодость здоровье красота подвижность сексопильность гибкость хороший сон Либида, <свечные> восхищенные взгляды мужа детей и так далее вот это вот все нас ждет поэтому у нас сейчас много работы если вы э, с нами то пошли прямо сейчас поехали да? давайте отвечу на парочку вопросов если они есть хотя мне кажется все очень-очень достаточно понятно а я сейчас посмотрю, что у нас по заказикам. Ага, Людмила с нами. Отлично. Наташа с нами. Татьяна с нами. Елена. Лариса Коваль. Оксана Марчук. Анжела. Оксана Никол... Никонова. Отлично. Алина. Наталья. Боже, молодцы какие. Все. Вижу, что. Ну, в общем, кто еще думал в течение марафона? Уже прям все добежали. Молодцы хорошо лена программа предоплатила но запуталась со ссылками не могла открыть э, бот чат только сегодня вошла и паникую не понимаю пока что нужно делать в какой последовательности надежда смотрите там ничего сложного вы получили э, письмо после продажи еще раз внимательно письмо после продажи прочитайте и нажмите на ссылочку которая приведет ваш в чат и в этом чате можно задавать вопросы. А если технические вопросы, быстренько Мари нам поможет. Она просто волшебница, она всем-всем помогает. И вторая ссылочка на бот. Бот утречком высылает информацию. Прям утречком высылает информацию. Первая информация будет содержать журнал который вы получаете в подарок журнал вашей мечты журнал вашей мечты нужно распечатать потому что это не журнал это тренинг и заполнить его чем тщательнее вы сделаете это задание тем тем лучше будет для вас проходить программа вот следующий момент следующий момент а сразу сразу в этом же задании первом будет ссылочка на те анализы которые нужно будет сдать не обязательно их сдавать но если вы хотите интересно провести третью четвертую ступень если вы хотите разобраться в своем сложном биохимическом мире то вы это пожалуйста сделайте. паниковать не стоит абсолютно всех настигает наша информация. абсолютно всех вот из абсолютно со всеми техническими трудностями мы справляемся Передозировка, у меня передозировка в 12 за счет приема поливитамина АВ12, которая прекратила принимать, дополнительно принимала келб для щитовидки, считала, что в келб входит В12, нет, тоже заменить на эдиткалия. Нет, ну в келк не ходит, В12. Смотрите, В12 это водорастворимый витамин. Поэтому как бы переесть его ну, потенциально проблематично. Тем более, что во всех поливитаминных продуктах его совсем чуть-чуть. Совсем и водорастворимый В12 вот вы съели и сегодня же выписали, если вы его не израсходовали. Да, я вижу временами высокий В12. Но я не могу сказать, почему он высокий. И я не могу понять, как каким образом его снизить, этот высокий B12. Ну, вот сие мне неизвестно. Ну, не додумалась я пока. Я не вижу рабочего механизма. Скорее всего, это нарушение фалатного обмена. То есть, это обменное нарушение, в результате которого это заказики идут. В результате которого вот происходит накопление этого B12. Но это точно не элементарный фактор. Если бы в пище были передозировки В12, мы бы все ходили с погранично высокими уровнями В12. Но этого не происходит. Поэтому, Людмила, можете на этот счет не переживать. Но на всякий случай я в таких случаях рекомендую дефен-защитную формулу, которая без витаминов группы В идет. Вот келп вы можете использовать, если там и есть в 12 то это совсем, но ну, это, это мизерное количество, потому что ну, просто бурые водоросли. Бурые водоросли много чего есть, и аминокислоты, и витамины и так далее. Но это не а, те дозировки, которые хоть как-то могут а, сделать вам высокий уровень. Если говорите про телеграм, могу я с вами так взаимодействовать? Почему у меня с вами связь через WhatsApp? Ну, у меня с вами связи точно нет через WhatsApp, но ну, я не, не переписываюсь в основном через WhatsApp. А, у нас два варианта. Либо э, Telegram, либо Viber. То есть в чат либо в телеграме либо Viber. Да, звука нет, ну, потому что кто-то отмешался. Так, Инстаграмчики я закрываю. Поделиться видео. Сейчас, друзья, сейчас я к вам вернусь, извините, что-то у меня инстаграмчик слетел. Так, а я пока жду следующего вопроса, давайте следующий вопрос. Так. Надо сохранить, иначе исчезнет эфир. Так, хорошо, идем дальше. Как мне с Украины вам оплатить? Я на вайбере свяжитесь со мной. Я не найду вас. Вы сделайте, пожалуйста, заказ, как я попросила по этой ссылочке. Сделайте заказ. И Оксаночка с вами свяжется, если вы не сможете оплатить. Да, друзья, есть ли еще ко мне вопросики? Смотрите, есть технические вопросы. Чтобы решить все технические вопросы, просто сегодня сделайте заказ и застабилизируйте за собой эту скидочку. Потому что до Нового года я точно больше никого в систему старости нет, приглашать не буду. Будем вот так вот этим большим дружным коллективом и праздновать Новый год. Будем хорошеть, красиветь вот поэтому больше приглашения от меня не будет это раз второе вам перезвонит оксана если у вас не получится оплатить и ей можно будет задать вопросики если что-то вас очень сильно мучает потому что оксана человек с медицинским образованием оксана мы с ней сотрудничаем ну не знаю уже лет десять на это посчитает сколько лет и она все знает про систему старости нет как что какие результаты и так далее так так так, если у вас программа курс Как бросить курить? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что самая большая проблема человечества не то, что оно курит, пьет и ругается матом, а то, что оно заказики, да, а то, что оно неправильно питается, это человечество. Поэтому мы работаем самым важным с вот этим питанием. Но если вы хотите бросить курить, Марина, мы всем чатом вам поможем. Есть программа, кстати, многие приходят в систему старости нет не только за питанием, за физической нагрузкой за образом жизни но и чтобы я научила пользоваться биологически активными комплексами и я не навязчиво но научу ими пользоваться и есть прям набор который я использую набор вот этих биологически активных комплексов которые я использую для того чтобы помочь человеку бросить вредную привычку спирулина отличный отличный источник растительного белка 54 грамма растительного белка качественнейшего на 100 грамм продукта если доток 21 можно и в программу старости нет или какая последовательность должна быть когда вы приходили в detox 21 можно было купить detox 21 плюс Нулевая первая и вторая ступени старости нет. Там это тоже шло со, со скидкой, Дмитрий. Можете реализовать ту возможность, а можете а, сейчас а, застабилизировать со скидочкой за собой а, систему старости нет, а то количество ступеней, которые вам нужно, но знаете что пятую вы уже пройдете. Пятая ступень это и есть доток 21, и вы его уже пройдете. То есть пятую, в принципе, вам покупать не надо. Вот, можете просто сделать заказ и дождаться, пока Оксана перезвонит. Но сначала вы проходите детокс 21 завершаете его, а потом идете в систему старости нет, чтобы не накладывать ступень на ступень. Леночка, я с вами второй год, полный восторг, огромное спасибо за ваш труд, спасибо большое, Людочка, я тоже в восторге от того, что вокруг меня происходит, просто невероятно, плачу каждый день, ну как плачу, мокрые глаза, помогите, теряю маму, у нее никакие продукты не переварятся, даже цвет и форма пищи не меняется, пить воду и жидкость она не может, так как в почке камень 9 миллиметров, вызывает адские боли, опираться нельзя. Если она что-то ест, если мамочка ваша что-то ест, то ее нужно кормить а, тем продуктом, который содержит в малом объеме все. А, если вы знакомы с НСП, возьмите, пожалуйста, Smart мил и кормите ее Smart Mill в том небольшом количестве воды, чтобы это просто было ну, удобно есть ну надо кормить нельзя так чтобы вообще ничего не переваривается ее нужно откормить ее выкормить надо ей нужно бульончики давать и так далее при первой встрече сделал заказ пришлось смс на WhatsApp. Тогда жду звонка от Оксаны и иду на год. Отлично, Валентина. А ну, а давайте. Но оно не год, 9 месяцев, да? 12 не месяцев, а 12 ступеней. Каждая ступень по одному дню. То есть это не годовая программа, это девятимесячная программа. Буду очень счастливо наблюдать ваши изменения. Угу. Боюсь не туда отправить деньги, всю сумму сразу. значит, только после Оксанного звоночка, да? Добрый день, с февраля занимаюсь по вашей книге. Вес упал с 59 до 52 при росте 165 а это хорошо или плохо я честно говоря <соединяющие> смотрите задача быть красивой некоторые думают что худоба это красиво я так не считаю задача быть красивой вот если вес ушел за счет жировой ткани и вы себе нравитесь то это очень круто но сейчас Бой за мышечную массу, Галина Катович. Сейчас прям бой за мышечную массу. Друзья, у меня есть такая фраза, в менопаузу нужно войти на пике развития костной и мышечной массы. Вот, пожалуйста, кто еще не в менопаузе, упритесь. А это нулевая, первая, вторая и третья ступень старости нет. Упритесь, пожалуйста. И войдите на пике своей белковой компоненты тела в эту менопаузу. Кто уже в менопаузе, не надо говорить, все, я уже в менопаузе, значит, все для меня потеряно. Нет, смотрите, какие крутые результаты у нас. Сейчас узнал, сейчас понял, сейчас работаю, сейчас победил. Все. Так как сердце не выдержит, какая-то проблема с клапанами, хотя давно лопнули грудные импланты и вытекли в полость. Екатерина, ну я не могу экстренную ситуацию решить в чате, но я просто подсказала, чем кормить. Кормите, пожалуйста, вот смартмил, это переводится умная еда. Там очень легко доступный белок для переваривания, все витамины, все минералы и омега-3. Вот этим можно выкормить, вот это вот надо. Добрый марафон и книга «Вместе» что-то ссылка не отвечает нет марафон и книга не вместе книга это отдельная ее читают а марафон но ну это не марафон это система старости нет татьяна под этим видео первая ссылка пожалуйста угу. ну что кажется мы с вами справились да кажется мы с вами справились я вас поздравляю с окончанием сегодняшнего дня это последний день марафона все-все-все-все-все поройтесь, посмотрите, какое количество э, ступенчиков вы хотите для себя и сделайте этот заказ. Потому что, скорее всего, это самое лучшее, что может произойти с вами в этом учебном году. Так как я что-то среднее между доктор и э, педагог, э, я меряю год, года по учебным годам. Для меня это с сентября по май. И вот у нас вот это время. Понятно, что если вы сейчас заступаете на 9 месяцев, то для вас будет полноценный 9 месяцев. Понятно, что у нас и, в, и летом бывают эфиры, но все таки Я вот как-то вот так. вот. У меня прям, знаете, группы этого года, группы следующего года. Огромное количество результатов. Я в вас верю. Просто доверьтесь этой информации. Сделайте так, чтобы она стала вами, а вы стали лучше. Да? Ну давайте два последних вопросика. А, сколько времени в нашем пользу будут материалы курса? Они с вами навсегда. Вы всегда можете промотать ваш бот. Допустим, бот уже закончился. Все, все 12 ступеней, точнее 13 я вам выдала, да, нулевая плюс 12. Вы можете всегда вернуться. Так, что-то я забыла там по поводу холестерина. Взяла четвертую ступень, вернула. И продолжайте слушать, слушать, слушать. Пожалуйста. Да за две ступени минус 11 килограмм Ого, наталья спасибо большое за ваш труд вы перестроили мое сознание за две ступени минус 11 килограмм это очень хороший результат наталочка дайте фотографию до и сейчас буду вами хвастаться потому что вами надо хвастаться потому что у вас золотое сознание умничка угу. можно на НСП зарабатывать можно, только надо научиться. А чтобы научиться, нужно просто иметь свой собственный результат. Когда у вас будет свой собственный результат, тогда вы сможете, в принципе, об этом сказать. Очень легко а, а, себе в окружении взять новых людей которые хотят быть таким же крутым таким же классным как вы если у вас есть собственный результат дмитрий ахметов вам нужно все 12 ступеней когда вы покупаете все 12 ступеней то 13 ступень 13 ступень друзья она о монетизации я вам рассказываю как пройти монетизацию вместе с нсп как пройти монетизацию вместе с системы старости нет зарабатывать на системе. с старости нет прямым языком скажу и я вам рассказываю как э, зарабатывать на моих партнерских программ как даже если это не система старости нет у нас с вами разработано три способа монетизации Эту... Эту ступень нельзя купить, ее можно от меня получить в подарок, если вы мне настолько доверились, что купили сразу с нулевой до 12 ступени. Как на марафон попасть? Что такое детокс программа? Как в нее войти? Детокс уже войти нельзя, потому что набор мы уже прекратили, а как попасть на марафон? Но это не марафон, а система старости. Нет, давайте еще раз покажу. Ну, извините, кто уже все понял, вот, ну по-разному просто значит смотрите вот это наше с вами сегодняшнее общение я иду под сегодняшнюю картинку вот она революционная система старость нет нажимая на эту ссылочку но, смотрите, если вы выбрали 12 ступеней, чтобы 13 была в подарок, купон будет кровоток. А если, будет, а если вы хотите только 6 ступеней со мной пройти, купон будет сосуд. Купон, что такое купон? Это скидка. Надо нажать слово сосуд. Так, идем. Нажали на эту ссылочку. Вот открывается такая штучка. Вы читаете все, все, все обо мне, почему такая система и пакеты участия. Так, ну что, давайте 6 ступеней купим с вами. Нажимаю на 6 ступеней, очень аккуратно перепроверяю, ввожу свой телефон, чтобы не ошибиться. Ввожу купон. Какой там купон? Видите, 12 тысяч стоит программа. Нет, не 12. Сегодня предпоследний день скидок, сегодня-завтра. Какой сосуд? у Купон сосуду о тысяч, видите и идете дальше на оплату вот там найти программу так и еще вопросики какие еще вопросики а угу, угу, угу. угу. Так, хорошо, если покупаешь книгу, попадаешь в чат поддержки и все, и там общаешься, что предлагается по ссылке при покупке книги. Смотрите, есть книга, вы покупаете книгу и вы получаете ее в электронном виде, можете распечатать. Вот, и читаете эту книгу но к этой книге если вы нажмете на все ссылочки которые я предложила по одной ссылочке вы скачиваете книгу по второй ссылочке нажимаете и вы попадаете в чат поддержки где я отвечаю на вопросы каждый день а если вы еще и по третьей ссылочке нажмете то вам начнут поступать письма сопровождения их всего 55 штук из я так сделала что вы первый месяц каждый день от меня новую информацию новое письмо получаете мотивирующее, оно объясняющее, оно дополняющее того, чего нет в книге. Второй месяц, через день, третий месяц, через два дня на третий. Вот так вот можно с книгой работать. Очень крутые результаты тоже. Так, я живу в Турции, отлично, прям отлично, что вы живете в Турции и у вас все возможности пройти полностью, полноценно все ступени. Я тоже хочу поменяться и похудеть добро пожаловать добро пожаловать сколько стоят купоны странный вопрос купон это скидка купон это скидка я же вам выболтала все купоны просто введите название того купона который вы хотите на то количество ступеней и получите эту скидку так ну что друзья Кому было ценно, кому было очень ценно разобрать вопросы по осанке, вопросы по походке и кто понимает, что сегодня почерпну что-то очень важное. Поставьте один плюсик, а кто пришел уже в систему старости, нет, кто уже с нами, кто уже разбирается, как попасть в чат, кто уже разбирается, как активировать бот, обязательно активируйте бот, там есть кнопочка старт, не забудьте, не забудьте на нее нажать. Поставьте, пожалуйста, два плюсика, и я буду знать, что мы с вами хорошо провели эти три вечера. Угу. Спасибо, Лена, что делитесь ценной информацией. Нулевую ступень можно всегда купить, можно всегда купить. Она без, ну если вы по ступенчики покупаете, то мы вам никаких скидок не даем, конечно. А если вы оптом покупаете, мы даем вам скидки безусловно. Очень часто воспаляется седалищный нерв, не могу пошевелиться, что можно попить из НСП. Ну вот, знаете, какой странный вопрос. Я сегодня прямо объясняла вам очень глубоко на уровне а, тонуса, гипертонуса мышц. Вот вы говорите, чем можно Давайте так, если вы моя, мой подопечный, моя подопечная, задайте этот вопрос в соответствующем чате НСП, потому что, ну, честно говоря, это дискредитация моих усилий, вроде бы так глубоко рассказала, что попить от седалищного нервы, понимаю, что у вас болит, но на мой взгляд, я сегодня очень глубоко дала информацию, как прекратить убивать свои суставы и в том числе седалищный нерв неправильной нагрузкой. Так, хорошо. Ну все, отлично. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. До встречи в системе Старости Нет. Нас ждут великие дела. Я вас верю. Просто поверьте в то, что система умная, система человеколюбивая и система длинная, и это точно работает.